как мы можем 5-7 минут рассказывать? А что ты том, сейчас начнешь про монеты рассказывать? Бокса. Три бриза все одинаковые. Три бокс, все одинаковые. Давайте мы начнем. Будет... Мы сейчас И... подарок разберем. Да, здесь конечно. Да. Давайте типа... начнем. И подарки да. все одинаковые будут. Да. да. Почему? Вы знаете, что, хорошо? Если мы ситуацию поставили, Марина. Они там будут руки поднимать, а мы будем по очереди говорить, допустим. Ну как меняться вот так. Ну давай. давай. Марин! Иван Колосов. А, Я, а кто должен А кто сейчас говорить? А что другого? Закон... Ну, я подняла. Потом я меняю. Ты говоришь. Так, например, Давай это... правая это ты. Да, левая. Вот это и все, ты да. тоже пожелаем. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи Юдв. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, и наконец-то настал тот пикантный момент, когда мы будем озвучивать условия конкурса. А, наш конкурс а, и розыгрыш призов состоится 29. девятого. Декабря 16 в 16.00 прямом эфире. Друзья, впереди нас ждет чудесный Новый год. Мы для вас приготовили очень интересную программу. Мы все раньше говорили, ждите, ждите, впереди будет что-то очень интересное, розыгрыш конкурса. Приготовили для вас очень, очень три интересных подарка. Да, друзья, и теперь самое основное это условия конкурса. От вас требуется всего лишь, первое, поставить колокольчик. Поставить лайк под этим видео, подписаться, обязательно подписаться, у нас модераторы будут проверять. Далее, друзья, вы пишите свой комментарий под этим видео, пишите, за что вы любите Сочи или не любите. То есть, с вас развернут ответ, любите, не любите и пишите свой текст. А далее, как это все будет происходить, наш помощник Сергей а, сделает а, распечаточки, мы все это кинем в мешочек, новогодний, правильно я говорю? Да, да, да, правильно. да, новогодний мешочек, вот это все будет в прямом эфире крутить, вертеть, и оттуда уже будем доставать трех счастливчиков, да. Друзья, смотрите, вы, я вам сейчас покажу, как выглядит подарок, да, что будет у нас. Сейчас я покажу вкратце. Будет вот такой вот трикор, э, ну коробки назовем их, да, интересные. Давай, да, трикора. Самое главное сертификат. Начну с сертификата. Сертификат на покупку любой недвижимости города Сочи на 400 тысяч рублей абсолютно любой недвижимости. Скидка, да, скидка э, до 400 тысяч рублей э, на любой объект недвижимости, неважно дешевый или дорогой, важно, да, на любой. Да, друзья, давайте, э, что у нас? Очень много всяких вкусностей. Самый главный подарок. Это шишечка. Это шишечка. Может быть, какой-то шишечек нет. Да. И настоящая елочка. Да. Елочка, но она голубенькая елочка. Друзья, я, подождите, тут еще одна шишечка. Я вам вкратце. И вот такой вот Дедушка Мороз. Ну, самое главное, посмотрите, есть у нас наполнение, очень приятное, нарядное, красивое, в преддверии Нового так года. Что, И самое главное, действующий сертификат, таких сертификатов А3, от нас, агентства Сочи ЮДВ. Да, у нас есть еще мед, суфле, вот так это все выглядит. Что-то тут еще было интересно. Друзья, кофе, кофе, кофе, кофе, кофе друзья, друзья, да, чтобы вы себя чувствовали бодренько каждое утро, каждое утро. И, друзья мои, Самый главный подарок – это полотенчик. Он вам, я думаю, будет жизненно необходим в будущем году, да, Иван? Это хозяюшки на стол да. да. Ну и про шишечки тоже не забываем. Да. Далее, друзья. У нас три подарка и три победителя. Подарки абсолютно одинаковые. Собственно, достанутся да, трем счастливчикам. То, что касается непосредственно сертификата, друзья мои – он у нас действует, действует до, 20, извиняюсь, до 31 марта 2023 года. Вы можете его использовать сами или можете передарить своим близким родственникам. Ты его разверни. Да, или на авито продать. Друзья, однозначно 2022 год показал хорошие результаты наших инвесторов. Все хорошо заработали и продолжают зарабатывать на перепродажах и Ариде, Иван, с тебя пожелания. Да, друзья, с наступающим вас Новым Годом. Счастья, здоровья. И пусть присутствует успех, начиная от недвижимости и заканчивая личной, личной жизнь, жизнью. Да, личной жизнью. Да, друзья, всех с наступающим 2023 годом. Всем успехов. А, Знаете, что... Мы вас любим, мы вас ждем и приезжайте всегда к нам в Сочи, мы вас встретим. Хорошо сказал. Да. Все, Все, друзья, всем пока.